Добрый вечер, добро пожаловать сегодня вечером в гости к Такеру Карлсону. Желаю вам счастливой пятницы. Это была долгая неделя в сфере новостного бизнеса. Всевозможные вещи, которые, как вам казалось, никогда не могли произойти, действительно происходили на самом деле, а затем наоборот. Очень многие предсказания не оправдались. Главной темой недели, как обычно, была ложь. Там было необычайно много лжи. На данный момент ответственным людям кажется, что они говорят правду только случайно. Иногда кто-то, стоящий у власти, говорит что-то правдивое и быстро наказывается за это. Вы можете это себе позволить. Наблюдать за этим приводит в бешенство, но в то же время, если посмотреть на это правильно, это очень забавно. Все это не является изощренным обманом. Это вам не Дуайт Эйзенхауэр, тайно планирующий день Д. Вот ваш пятилетний ребенок неторопливо входит в дом с глазурью на лице, чтобы сказать вам, что он так и не притронулся к праздничному торту. Должно ли это вас разозлить? конечно же, это должно вас разозлить. Но если вы человек, вы тоже будете смеяться над этим. А как насчет торта? А что за торт? Это очень забавно. Ребенок даже не представляет себе, насколько он смешон. Так что, исходя из этого, мы собираемся посвятить следующий час специальной презентации на тему лжи в американской политике. И мы сделаем все возможное, чтобы оставаться веселыми, потому что это гораздо лучше, чем злиться. И мы собираемся начать с того, что может оказаться самой смешной ложью в этом году. Владимир Путин взорвал российский газопровод, ведущий в Европу. А теперь скажите, зачем? чем Путину понадобилось сделать что-то подобное. Они сказали нам об этом, потому что он воплощение зла. Путин настолько порочен, что убил экономику своей собственной страны исключительно ради мрачных острых ощущений от этого поступка. Это и есть настоящее зло. Нужно быть плохим человеком, чтобы объявить войну самому себе. В следующий раз Путин вторгнется в Москву. Так вот какова была их история, история, которую нам рассказала администрация Байдена. А затем все до единой новостные организации в стране без каких-либо исключений подтвердили эту ложь. Конечно же, это сделал Путин. Они прочли нам нотацию. Не задавайте вопросов, иначе вы станете российским агентом. На какое-то мгновение по вопросу о том, что случилось с Северным потоком, возник совершенно единый фронт лжи. Но этого оказалось недостаточно. Эта история была слишком абсурдной, чтобы выдержать ее, даже по меркам 2023 года. Любой, кто задумался об этом хотя бы на мгновение, понял, что, конечно же, Владимир Путин не взрывал свой Собственный трубопровод. С какой стати ему это делать? Администрация Байдена взорвала нефтепровод Владимира Путина. Конечно же, да. Джо Байден сам пообещал перед камерой, что он это сделает. А затем официальные лица Байдена публично отпраздновали это событие после того, как оно произошло. Таким образом, каждый здравомыслящий человек должен был знать правду. Так что по прошествии нескольких месяцев люди, зарабатывающие на жизнь ложью, решили сочинить репортаж в новостях. К сожалению, этот репортаж оказался еще более глупым и менее правдоподобным. Хорошо, они уступили. Путин этого не делал. Это было неправильно, мы признаем это. Это был не Путин который взорвал трубопровод. Это сделали украинцы. Но только не те украинцы, с которыми вы знакомы, а те, кто ежемесячно получает миллиарды долларов американских налогов. Нет, нет, нет. Только не наши украинские друзья. Они никогда бы так не поступили. Это были украинцы, с которыми мы никогда не встречались. Это были украинцы-изгои, действовавшие против России, но не имевшие никакого отношения к администрации Байдена. Это хорошие люди, борющиеся за благородное дело, но делающие это полностью самостоятельно, без нашей помощи или ведомо. Именно это по сообщению газеты New Йорк Таймс и произошло на самом деле. А потом все это проглотили и проглотили. Смотрите канал CNN. Кейт, в рамках отдельной, но параллельной истории мы узнали больше нового об атаке на Северный поток. Вы помните, как в сентябре на газопроводе Северный поток произошел взрыв, попытка саботажа. Немецкие власти в настоящее время проводят по этому поводу расследование. Согласно сообщению New York Times, они говорят, что, по их мнению, согласно источникам, это могло быть совершено группой, поддерживаемой киевскими целями. Но фактически не поддерживаемой Киевом, не управляемой Киевом, независимой группой, действующей от его имени и от его имени. Мы полностью независимы друг от друга. Представьте себе, если бы вы обнаружили, что повторяете по телевидению что-то настолько нелепое. Вот перед вами взрыв, состоящий из трех частей, который был частью глубоководной операции в Балтийском море на глубине 300 футов под водой и произошел как раз в тот момент, когда в этом районе проходят военные учения НАТО. Таким образом, можно подумать, что в этом скорее всего замешаны какие-то военные силы. Но нет, говорит дама по телевизору, повторяя репортаж из Нью-Йорк Таймс. Это была темная неназванная группа совершенно независимых украинцев, которые случайно живут в стране, которой управляет администрация Байдена, и чьи пенсии оплачиваете вы. Совершенно верно, она полностью независима от нас. Неужели кто-нибудь действительно в это верит? Неужели хоть одно человеческое существо, включая повторяющие это шляпки для волос, действительно верит в это? Нет. И в этом-то и заключается суть столь многих из этих лживых утверждений. Вы сами в них не верите, но в вас нет ничего особенного. В них никто не верит, даже те люди, которые их повторяют. И нигде это не звучит так верно, как в вопросе о чрезвычайной ситуации с изменением климата. Вот вам и чрезвычайная ситуация с изменением климата. Именно в этом и заключается суть изменения климата. Это в буквальном смысле, а не в переносном смысле, явная и реальная опасность. В последнем докладе по климату содержится не что иное, как, цитирую, «Красный код для человечества». Позвольте мне повторить это еще раз. «Красный код для человечества» — это не что иное, как цитата. Хорошо так, что вы можете купить это или нет. И, кстати, многие хорошие люди, некоторые умные люди, люди доброй воли действительно, Действительно верит в это и это нормально но верит ли в это люди которые вам это говорят неужели джо байден действительно считает что изменение климата это красный код для человечества не слушайте того что он говорит а наблюдайте за тем что он делает на этой неделе байден говорил с премьер-министром канады джастином трюдо о том насколько ужасающей является эта чрезвычайная ситуация с изменением климата но он не разговаривал с трюдо по телефону нет вместо этого он вылетел на частном самолете в столицу канады оттаву где вместе с Джастином Трюдо проехал по городу в составе автоколонны из 20 автомобилей, укомплектованной машинами скорой помощи и бронетехникой. Так вот, если бы вас беспокоило изменение климата, вызванное деятельностью человека и сжиганием ископаемого топлива, в результате которого образуется углекислый газ, вы, вероятно, не стали бы так себя вести. Вы, скорее всего, позвонили бы по телефону и поговорили об изменении климата, но они этого не сделали. И ни один из экспертов по глобальному потеплению, которые говорили вам, что ваша жизнь в пригороде – это грех, не сказал об этом ни слова. На самом деле они были заняты тем, что читали вам лекции обо всем остальном. У вас есть дровяная печь, ваша газовая плита. Вы помните, что в январе за запрет на использование газовых плит был теорией заговора. Любой, кто беспокоился о том, что правительство расправится с их кухней, был сумасшедшим психом уровня Руби В то время в репортаже Репаблик сообщалось, и мы цитируем это сообщение, что люди по-настоящему разгорячились из-за запрета на использование газовых плит, которого на самом деле не происходит. Обратите внимание на этот каламбур и оцените его по достоинству. Так что это всегда первый шаг. У вас просто разыгралось воображение «сумасшедший человек». А затем мы продвигаемся вперед на пару месяцев, и теория заговора становится реальностью на самом деле. Это правда, и если вы с ней не согласны, значит вы сумасшедший. Это цитата из вчерашнего политического блога в Арлингтоне, штат Виргиния. Цитирую. В Нью-Йорке близится к подписанию соглашения о запрете установки газовых плит в новых домах. Это просто великолепно. Итак, они говорят что-то такое, что если вы отнесетесь к этому серьезно, то это ваша вина, потому что это неправда, а потом они говорят вам, что на самом деле это правда. И если вы с этим не согласны, то вы преступник. Вы часто сталкиваетесь с подобными ситуациями. Вам что-то говорят, и от вас требуется поверить во что-то явно ложное. И если вы не согласитесь с этим, вас забанят в социальных сетях и будут преследовать. И, возможно, вы не сможете пользоваться Airbnb. И, возможно, если вы будете продолжать говорить. JP Morgan аннулирует ваш банковский счет. А затем, как-то... Только вы подчиняетесь. Они признают, что на самом деле да, вы правы. Так вот, вы видели это по множеству разных тем, но никогда еще вы не видели этого более четко и в более устойчивом темпе, чем за три года борьбы с ковидом. Помните, они говорили вам, конечно, вы помните, потому что они говорили вам каждый день, что это была пандемия непривитых. Это, как мы уже говорили, пандемия и вспышка заболевания непривитых. Это становится настоящей пандемией среди непривитых людей. Как сказал доктор Валенский на сегодняшнем брифинге ранее, это действительно становится пандемией среди непривитых. Нам еще предстоит пройти долгий путь. Дело в том, что это была настоящая пандемия среди непривитых людей. Банковские записи свидетельствуют о том, что китайская энергетическая компания платила трем членам семьи Байдена через третью сторону. За что же им заплатили? Послушайте, я просто не собираюсь отвечать на этот вопрос прямо сейчас. Послушайте, мы уже много лет слышим от республиканцев из палаты представителей о том, как часто возникают неточности и ложь, когда речь заходит об этом вопросе. И я даже не знаю, с чего начать, чтобы ответить на этот вопрос, потому что, опять же, это была ложь, ложь и неточности в течение последних двух лет. И я просто не собираюсь вдаваться в подробности с этого момента. Вот некоторые банковские выписки из банка. Вот несколько цифр на бумаге, которые, как никто не оспаривает, являются реальными. Что вы на это скажете? Республиканцы лгут уже много лет. Другими словами, вы промокли насквозь-насквозь. Мне кажется, что вода льется прямо с неба. Неужели идет дождь? Это ложь. Это ложь. Конечно же, именно так они и реагируют. Они всегда обвиняют вас именно в том, что делают сами. Помните, как они говорили вам, что Джон Федерман полностью подходил для того, чтобы стать сенатором? И у него не было никаких серьезных психических расстройств, каких бы то ни было. На самом деле, он намного сообразительнее вас. Заткнитесь, дамба, заткнитесь. Кстати, а что случилось с Джоном Феттерманом? А где он сейчас? Предполагается, что он должен быть членом сената США. Не мог бы кто-нибудь сфотографировать его, держащего в руках сегодняшнюю газету, чтобы мы могли быть уверены в этом? Но королеве Джону Пьеру на это наплевать. Республиканцы это ложь. Прошло уже много лет, и, конечно же, она вынуждена сказать это, потому что не хочет вдаваться в подробности того, что говорит ее собственный босс, президент Си. Штатов, который действительно выглядит и будет уступать очень забавным образом, совершенно оторванным от реальности. так он начал свою предвыборную кампанию, как вы, наверное, помните, примерно в 2019 году, рассказав нам о том, как он освободил Нельсона Манделу с острова Роберт из тюрьмы в Южной Африке. И с тех пор она стала еще более витиеватой. И мы твердо намерены добиться того, чтобы Джо Байден позабавил нас еще больше. Так вот, вот он рассказывает вам, что во времена Сельма действительно был на переднем крае борьбы за гражданские права. Возможно, он находился на мосту Эдмонда Петтиса. Посмотрите-ка вот на это. Я был студентом на Севере и участвовал в движении за гражданские права. Я помню, как чувствовал себя очень виноватым. Я и слышать об этом не хотел. Как же мы все могли оказаться там, наверху, и видеть, как вы проходите через то, через что вам пришлось пройти, глядя на них. Я до сих пор могу представить себе, как вы до сих пор представляете себе солдат с дубинками, палочками и хлыстами. Можете ли вы хотя бы представить себе, какими на самом деле были расовые взгляды Джо Байдена в 1963 году в штате Делавер? Это тот самый Джо Байден, который рассказал нам, что 60 лет назад он сидел в машине со своим отцом и видел, как двое мужчин в центре Уилмингтона целовались друг с другом. И его отец сказал, «Джо, вы должны поддерживать однополые браки». Так вот, здесь происходит что-то почти метафизическое. У вас есть люди, которые верят, что если они что-то скажут, то это станет правдой. Их слова создадут саму реальность. Вау! Кстати, это тот же самый стандарт, который администрация Байдена, похоже, применяет к тому, что происходит с бывшим президентом, а также к детям и гендерной идеологии. Они хотят, чтобы вы поверили, что восьмилетние мальчики могут за одну ночь стать женщинами, просто пожелав этого. Именно поэтому Камала Харрис только что отправила письмо, в котором восхваляет мужчину, переодетого женщиной. Именно поэтому она ходит вокруг да около и треплется по поводу своих местоимений. Мы не можем устоять перед этим клипом. Это слишком здорово. У меня есть Камала Харрис. Мои местоимения – это она и она. Я женщина, сидя сидящая за столом в синем костюме. Так что мы не собираемся говорить по этому поводу ничего язвительного. Это просто замечательно, это просто здорово. И если есть хоть одно видеодоказательство, которое мы можем сохранить в капсуле времени внутри каждого из наших сердец, чтобы представить, каково было жить в этой стране в 2023 году, то оно находится прямо здесь. Это Камала Харрис. Она, она, это мои местоимения, и я одет в брючный костюм. Да, именно так оно и есть. Итак, одна из величайших лжи, происходящих прямо сейчас, заключается в том, что бывший президент Соединенных Штатов, который также в очередной раз выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии, Дональд Трамп совершил какое-то преступление в штате Нью-Йорк, за которое в какой-то момент ему будут предъявлены обвинения. Так вот у нас могло бы быть много людей, которые могли бы поговорить об этом. Защитники Трампа, люди, которые голосовали за Трампа. Мы подумали, что было бы более правдоподобно и вероятно намного интереснее иметь кого-то, кто не голосовал за Трампа, кто не согласен с Трампом. Но кто довольно серьезно относится к закону и провел в нем всю свою жизнь, и это был бы Алан Дершевиц, бывший выпускник Гарварда, автор книги Гет Трумпета Угроза гражданским свободам, надлежащей правовой процедуре и Конституционному верховенству закона. Сегодня вечером к нам присоединится Алан Дершевиц. Профессор, большое вам спасибо за то, что пришли сюда. И в связи с этим вступительным словом, я действительно считаю вас заслуживающим доверие экспертом по делу против лидера республиканской партии в Нью-Йорке. Что вы об этом думаете? Ну, во-первых, я только что получил твит или записку от самого Дональда Трампа, в которой он одобрил мою книгу и призвал всех прочитать ее, но он говорит, что Алану нравится говорить. Я не голосовал за Трампа. Я думаю, что он, скорее всего, так и сделал. Он просто использует эту фразу для придания большего правдоподобия, но это не имеет значения. Он блестящий парень, и вам стоит прочесть его книгу. Нет, я этого не делал. Я никогда не смешивал политику с политикой. А также мой конституционный анализ. «Достань Трампа» — это книга лжи. Все дело в том, чтобы лгать. Речь идет о четырех случаях лжи, которые привели к четырем расследованиям, включая фальсификацию видеозаписи, что, конечно же, и сделал Комитет 6 января. Когда опустил слова «мирно» и «патриотично»? Речь идет о Майкле Коэне, который, возможно, является самым большим жицом в мире. Ему достается все, что нужно Пиноккио. И окружному прокурору сейчас предстоит принять очень трудное решение. Не подвергает ли он риску свою адвокатуру, свой сертификат адвоката, вызвав на дачу показаний человека, который, как он знает, собирается солгать в нарушение правил этики. Так вот, все дело в том, чтобы солгать. В моей книге «Достань Трампа» документы лгут одна за другой. Речь идет о так называемых либералах. Они вовсе не либералы, они радикалы. Они сделают все, что угодно, изменят Конституцию, уничтожат Конституцию, чтобы помешать Трампу баллотироваться на пост президента. И это унизительно для нашей страны и для всех нас. Я очень благодарен вам за то, что вы написали эту книгу. Я знаю, что вы заплатили немалую личную цену за то, что вы сказывали подобные вещи, и мы благодарны вам за то, что вы пришли сюда. Алан Дершвиц, спасибо вам. Большое вам спасибо. Итак, одна из самых очевидных лжи, которую мы постоянно слышим, в том числе от Джима Крамера и всех гениев на канале CNBC, но безусловно от администрации, заключается в том, что экономика в полном порядке. Все просто замечательно, все в порядке. Успокойтесь, чокнутые, успокойтесь. Мы оценим это заявление по достоинству. А следующим вечером будет специальный выпуск программы Таккера Карлсона «Сегодня вечером». Вернемся к специальному выпуску программы Таккера Карлса на «Сегодня вечером», посвященному лжи, более легкой стороне лжи. Мы стараемся оставаться веселыми и веселыми. На самом деле это не так уж и сложно. Одна из самых больших лжи, которую нам сейчас говорят, заключается в том, что экономика находится в полном порядке. С банками все в порядке. Некоторые из них обанкротились, но это просто причудливые маленькие банки, о которых вы никогда не слышали. Не волнуйтесь. Именно так сказала наш министр финансов Джанет Йеллен. Так вот, сегодня утром вы не могли не заметить, что акции Deutsche Bank, не маленького банка, а одного из крупнейших банков в мире, упали сильнее, чем за последние три года. Нетрудно понять, почему сегодня вечером люди действительно опасаются, что на горизонте маячит что-то плохое. Стефани Помба и не умеет лгать. Она экономист и генеральный директор компании, и, кстати, ее прогнозы начинают сбываться. Возможно, к сожалению, это так и есть. Стефани, большое вам спасибо за то, что пришли ко мне сегодня вечером. Так что немного странно, что они могут это сделать. Министр финансов, который когда руководил Федеральной резервной системой, должен хорошо разбираться в экономике и может сказать нам, что все в порядке. Вы в это верите? О, совершенно верно, это так и есть. Да ладно вам, Такер, здесь ни на что смотреть. Не обращайте никакого внимания на десятки тысяч объявлений об увольнениях, которые вы читаете в газете каждый божий день, когда берете ее в руки. И к тому же, каждый выходный один банк за другим выводится из-под залога. Здесь нет никаких проблем. И уж точно это не имеет никакого отношения к безрассудной политике денежно-кредитной и фискальной, которая проводилась в течение последних нескольких лет лет. Это не имеет ничего общего с 10 триллионами долларов совокупных денежно-кредитных и фискальных стимулов, которые они предприняли во время эпидемии ковида. Прошло уже два года. За два года в экономику было вложено 10 триллионов долларов и мы ломаем голову над тем, откуда вдруг взялся этот 9 уровень инфляции. Это не имеет к этому никакого отношения. Не беспокойтесь по этому поводу. Никаких более масштабных последствий не будет. Сейчас уже не восьмой год 2007 -го года, и все повторяется заново. Не обращайте внимания на то, что сейчас у нас в экономике в два раза больше долгов, и они повышают ставки по этому долгу самыми быстрыми темпами в истории, все будет просто прекрасно. Так что храните свои деньги в банковской системе. Я уверена, что все будет хорошо. Впрочем, если отбросить все шутки в сторону Такер, это действительно так. Единственное, что может быть хуже всей той безрассудной политики, которая привела нас к этому моменту, это наблюдать за реакцией властей на это. Выступление Джанет Йеллен перед Конгрессом фактически ускорило развитие кризиса, потому что оно так резко подорвало доверие к банковской системе. Так вот, то, что могло бы быть изолировано от пары банков, которые были грубо неумело управляемы, сейчас является полномасштабным банковским кризисом из-за ее заявления о том, что мы могли бы выручить некоторые банки, а не другие. И да, у нас действительно есть полное покрытие депозитов. Нет, мы этого не делаем. Так что сейчас действительно очень серьезный момент. И, к сожалению, у нас нет никого серьезного, кто мог бы взять на себя инициативу в этом деле и вести нас ответственным образом. Я с сожалением, должна это сказать. Я думаю, что вы правы. И я пытаюсь представить себе, что они скажут, когда коммерческая недвижимость начнет рушиться, а это неизбежно произойдет. Нет, этого не происходит. Стефани Помбой, тогда вы вернетесь к нам. Я очень рад вас видеть. Спасибо вам. Так что один из самых печальных и болезненных взглядов, которые они постоянно говорят вам, заключается в том, что вам просто мерещится. Если вы думаете, что детям причиняют физические увечья во имя гендерной идеологии. Но ведь это действительно так и есть на самом деле. Нам бы очень хотелось, чтобы это было не так. Мы хотели бы, чтобы нам это только почудилось. Больницы хвастаются этими операциями. И мы действительно знаем об этом благодаря основателю аккаунта в Твиттере под названием «Lips of TikTok» «Более высокая скорость проверки». Она подробно рассказывала об этом в своих репортажах. Конечно же это приводит в бешенство людей, которые также преданы лжи, как Сэнди Кортес. «Вы просто лжец», — сказала она. И она прямо так и назвала Чика. Так вот, Рэй решил нанести визит Сэнди Кортесу. Вот как все прошло. Несколько недель назад кто-то солгал обо мне прямо на полу дома. Знакомы ли вы с библиотеками учетных записей TikTok? В этом аккаунте была опубликована ложная информация о бостонской детской больнице, утверждающая, что они проводят гистерэктомию детям. Так что я нахожусь прямо перед зданием Кэннон Билдинг и собираюсь зайти внутрь. Надеюсь, встретиться с ней и спросить, почему она солгала обо мне, и получить ответы на некоторые вопросы. По-моему, я вообще здесь не нахожусь. Здравствуйте! Здравствуйте! А как зовут женщину-конгрессмена? Нет, это не так. Все в порядке. А есть ли здесь человек, отвечающий за политику защиты прав человека? Нет, это не так. Хорошо. Да, так что, по сути дела, пару недель назад она солгала обо мне прямо на полу дома. Так вот, я просто хотела спросить ее: почему она солгала обо мне? Хорошо, дайте мне еще один шанс. Хорошо. Хорошо, так что я не думаю, что нам удастся с ней поговорить. У нас этого не получится. Я не знаю, дома она или нет, но я думаю, что этот хлопок дверью действительно был красноречивым. Так что я не думаю, что они хотят с нами разговаривать. Дорогой президент, пожалуйста, не лги об американских гражданах. С любовью с огнем. Самое забавное, что Сэнди Кортес не существовала бы как общественная фигура, если бы не социальные сети. Она буквально засняла на видео, как сама накладывает макияж, и ее сотрудники, казалось, были шокированы тем, что, возможно, это записано на видео. Это основательница сайта Lips of TikTok и женщина, которую вы только что видели на этом видео. Она сейчас присоединяется к нам. Привет, большое вам спасибо, что пришли. Неужели вы думали, что она признается в той доказуемой лжи, которую она наговорила о вас? Она утверждала, что не произошло чего-то такого, что, как вы доказали на видео, действительно произошло. Неужели вы думали, что она согласится в этом признаться? Компания АУК заявила, что я солгала насчет бостонской детской больницы. Она утверждала, что я инспирировала угрозу взрыва бомбы, и я абсолютно не ожидала, что она в этом признается. Я отправилась к ней в офис и была готова сесть с ней за стол переговоров, докопаться до сути дела и все объяснить. Так же, как и она сама. Я не знаю, была ли она в офисе или нет, но она съежилась и убежала в сторону. Я не думаю, что она когда-нибудь встретилась бы со мной лицом к лицу или вступила бы в дискуссию по этому поводу. Но мне, как американскому гражданину, не нравится, когда меня порочат перед миллионами людей. поэтому я захотела встретиться с ней лицом к лицу, и она съежилась. Спасибо вам за то, что вы добавили сюда подробности, которые я должен был бы добавить во вступлении. Она обвинила вас в подстрекательстве к насилию, фактически в совершении преступного деяния. Да, и, к сожалению, она защищена законодательными привилегиями, поэтому ей разрешено лгать обо мне на слушаниях в комитете. И не только это, но она использует свое властное положение для того, чтобы призвать крупные технологические компании подвергнуть цензуре людей, с которыми она не согласна. Именно это она и сделала на слушаниях, и это действительно пугает. Это действительно пугает по-настоящему. И спасибо вам за то, что вы попытались встретиться с ней лицом к лицу, что очень приятно делать в эпоху социальных сетей. Привет, компания TikTok. Я вам очень признателен. Так что этот разговор служит напоминанием о том, что какой бы забавной ни была эта ложь, очень часто бывают ее жертвы. А еще там было много жертв лжи о том, что ковид – это пандемия среди непривитых людей. В результате этого были уничтожены человеческие жизни. И мы должны помнить об этом подробнее из этого специального выпуска лжи, посвященного Такеру Карлсону сегодня вечером. И еще один хант. Еще больше американских военнослужащих пострадало в результате нового раунда ракетных обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на американские аванпосты в Сирии. Представители Министерства обороны утверждают, что иранские опосредованные силы нанесли удар по двум Американским базам. Эти нападения были совершены на следующий день после того, как американский подрядчик был убит предполагаемым иранским беспилотником на севере Сирии. В результате этого нападения также пострадали шесть военнослужащих. Президент Байден предупреждает Иран о том, что США будут принимать решительные меры для защиты. Это американцы. Полиция находится на месте того, что они называют массовым происшествием, связанным с незаконным ввозом мигрантов, в результате которого погибли люди. Это происходит в городе Увальде, штат Техас, примерно в 100 милях к западу от Сан-Антонио. Официальные лица подтверждают, что по меньшей мере два человека погибли, и еще 14 находятся в критическом состоянии после того, как их нашли в вагоне поезда. До сих пор не ясно, сколько мигрантов находилось в этом вагоне поезда. Я Джонатан Хант, а теперь возвращаюсь к Такеру. Я особенный человек. У меня есть пара причин солгать. Самое очевидное из них – скрыть то, что вы на самом деле делаете. Но еще более зловещая цель лжи состоит в том, чтобы заставить людей прийти в ужас и возненавидеть друг друга. И вы сами видите очень многое из этого. Вот один из примеров. Флоридская национальная комиссия по охране окружающей среды только что заявила, что чернокожим людям небезопасно посещать штат Флорида. Посмотрите вот на это. Я хочу предупредить других чернокожих по всей стране, чтобы они не приезжали во Флориду, не отправляли своих детей во Флориду, не проводили отпуск во Флориде. Джеймс Милоки является президентом Ассоциации юристов округа Линакп, он сказал, что консультации по вопросам поездок необходимы в связи с тем, что он назвал драконовскими законами, направленными против афроамериканцев, поддержанными губернатором Роном Десантисом. В Мелоки заявили, что если консультации по вопросам путешествий причинят вред чернокожим владельцам бизнеса, таким как Джонс, это будет означать жертву. Это не Окленд, не Гэри, не Индиана и не Чикаго, где так опасно. Это же Флорида. Байрон Дональд живет во Флориде. На самом деле он представляет Флориду в Конгрессе Соединенных Штатов на юго-западе Флориды. Судя по всему, процветает. Он прямо сейчас присоединяется к нам. Конгрессмен, большое вам спасибо за то, что пришли сюда. Я смеюсь над абсурдностью всего этого, но как вы думаете, к чему приведут подобные слова? Этот эффект опасен, потому что он приводит к продолжению этого раскола в нашей стране, что абсолютно нелепо, особенно в штате Флорида. Мы великий штат. Мы открыты для всех желающих. Мы не хотим идеологической обработки, это совершенно ясно. Но мы преподаем историю чернокожих людей. Мы позволяем процветать чернокожему бизнесу. Совершенно очевидно, что я преуспеваю. Так много других чернокожих профессионалов преуспевают во Флориде. Это всего лишь шутка. Да, особенно потому, что недавние результаты голосования во Флориде показывают, что множество людей разного цвета кожи голосуют за одного и того же кандидата. Так что если вы верите в интегрированное общество, в котором расовая принадлежность не является самым важным фактором, то, похоже, именно это и происходит во Флориде. То же самое происходит и во Флориде, и во многом другом. Так что, на мой взгляд, то, что пытается сделать НАКП, это набрать политические очки. Но у них ничего не получается. Честно говоря, демократическая партия во Флориде терпит неудачу, и на то есть веские причины. И честно говоря, это хорошо, потому что люди все больше и больше выбирают Флориду. Вы постоянно это наблюдаете. Послушайте, я не могу дождаться, когда уеду из Вашингтона и вернусь обратно. Так что вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Я также должен сказать, что это просто фактический вопрос. Вы представляете, знаете ли, самое красивое место во Флориде, так что у вас есть дополнительные основания так говорить. Но так оно и есть. Мне действительно кажется, что Флорида — это место назначения для людей, которые специально отвергают подобную старомодную риторику. Так оно и есть. То, что люди отвергают и почему они приезжают в наш штат, заключается в том, что, во-первых, они просто хотят, чтобы их оставили в покое. Они хотят, чтобы их дети действительно чему-то учились. Они хотят проводить политику, основанную на здравом смысле. И они хотят создать среду в которой все люди могли бы процветать и не беспокоиться о политической риторике, идеологической обработке, глупости, приезжайте в свободный штат Флорида. Так будет просто лучше. Да, и может быть вы будете немного меньше говорить о расе и просто относиться к людям как к людям. Конгрессмен Байрон Дональдс из юго-западной Флориды, рад видеть вас сегодня вечером в эфире. Благодарю вас. Звоните в любое время. Итак, в течение примерно 10 минут в первой администрации Обамы вам казалось, что возможно Америка вышла за рамки расовой принадлежности. И вам не нужно злиться друг на друга по расовым вопросам, а затем внезапно вся эта индустрия появляется из ниоткуда, чтобы убедить вас ненавидеть кого-то другого. потому что у него или нее другая кожа цвет кожи. Почему они это делают? Ведь многие люди богатеют на этом за счет денег налогоплательщиков. В бюджете Джо Байдена на сумму 7 триллионов долларов заложено очень много полезного для профессионалов в области акционерного капитала. Сколько средств и на что они пойдут? Спасибо вам за Джо Сеймансона, старшего репортера-расследователя газеты Washington Free Beacon, который изучил все детали. Джо, спасибо, что пришли на помощь. Что же вам удалось выяснить? Спасибо, что пригласили меня к себе, Такер. Конечно. Итак, как вы и сказали, президент Джо Байден обнародовал бюджет стоимостью почти в 7 триллионов долларов, который увеличивает расходы, примерно на 700 миллиардов долларов по сравнению с этим годом. И большая часть этих новых расходов идет на программы обеспечения справедливости и, в частности, на новую программу под названием «Преодоление кризиса в области охраны материнства». Выделено 500 миллионов долларов. Сейчас, на первый взгляд, решение проблемы кризиса в области охраны материнства звучит невызывающе. Но если вы углубитесь в детали, то часть этих денег и не ясно, какая их часть, будет использована для торговли с неявным уклоном, о чем я знаю, вы уже рассказывали в своем шоу. Так что же вы делаете для младенцев или для матерей? Кого же называют расистами, младенцев или мам? Я думаю, что это предназначено для врачей и других медицинских работников. И это часть тенденции, которую мы наблюдаем в медицинских школах, программах сестринского дела и программах непрерывного образования. Где обучение с неявной предвзятостью гласит, что все белые люди по своей природе просто рождаются с предрассудками и фанатизмом в отношении меньшинств. Так вот, мне очень важно знать: действительно важно знать, что существует огромное количество исследований, показывающих, что это не работает. На самом деле это не карта не меняет поведение. Но более того, люди, которые ранее участвовали в программах обучения скрытым предубеждением, называли это унизительным. Вы должны подтвердить, что по сути своей являетесь расистом. И мне просто не очень ясно, какой цели это служит. Но, как вы уже сказали, многие люди могут заработать большие деньги на проведение этих семинаров. Но только очень быстро. Если вы обвиняете целую группу людей в том, что они злые, потому что они несут в себе гены. Разве это не кровавая клевета, которая является предикатом геноцида? Разве это не именно то, чего мы не приемлем в нашем обществе? Конечно же, абсолютно верно. И это восходит к тому, что я только что сказал. Эти программы действительно не работают. Так оно и есть на самом деле. Некоторые исследования показали, что они усиливают негодование со стороны тех, на кого направлены эти программы, в том случае, если это белые люди. Белые врачи и белые медсестры. К тому же это очень-очень некрасиво. Джоссей Мансон, без нас с вами мы бы не узнали всех подробностей, так что я благодарен вам за то, что вы пришли к нам сегодня вечером. Спасибо вам.